Всем привет! Вы на канале UID и с вами Бакуменко Антон. Сегодня я хотел с вами поговорить о том, как работать с градиентами в иллюстратор. Ведь в момент, когда я начинал изучать графические программы, я начинал с Photoshop И применение градиента на любые фигуры в Photoshop делается достаточно просто. Давайте посмотрим как. Для этого мы создаем любую фигуру, применяем к ней цвет, чтобы ее было видно на рабочем пространстве, Далее дабл клик по слою и в настройках нажимаем галочку градиент. Все, градиент применился и здесь его можно настроить. То есть выбрать из готовых оттенков или настроить свои. В иллюстраторе же не все так просто, но на самом деле даже очень просто. Давайте перейдем в иллюстратор и посмотрим, как там работать с градиентами. Итак, мы в иллюстраторе, нажимаем Ctrl N, чтобы создать рабочее пространство и нажимаем создать. Сегодня я хотел бы с вами разобраться, как применить градиент, как его настроить и разобрать два, наверное, нюанса, что делать, если градиент не применяется на какую-либо фигуру и как применить градиент на текст. Ну и, и еще одно, это второй метод создания градиента. Итак, погнали. Для начала мы создаем фигуру. И теперь к ней нужно применить градиент. Для этого в левой панели выбираем инструмент градиент и нажимаем на нашу фигуру применяется черно-белый градиент нам надо его настроить для этого в правой панели мы нажимаем на вкладочку градиент если ее нету то заходим в окно и нажимаем градиент или нажимаем control f9 далее здесь для настройки мы нажимаем на любой из двух цветов дабл кликом но, как видим, он все равно черно-белый, и нам надо сделать его цветным. Для этого мы можем перейти в образцы и выбрать любой цветной образец. Или нажать на «Бургер меню» и выбрать «Модель RGB». Ну или CMYK. Теперь этот образец будет цветным. В образцах есть заготовки, если вы не хотите париться с придумыванием, так скажем, цвета, который вам нужен. Также здесь есть пипетка, которой мы можем взять оттенок с нашего рабочего пространства. Итак. Помимо RGB, здесь имеются еще CMYK и HSB цвета. RGB и CMYK можно смешивать с HSB, точнее вам придется, потому что высветлять и затемнять градиент вы сможете только через эту цветовую модель. Они находятся также в этом меню. Вот HSB и вот CMYK. То есть, если я в RGB делаю цвет зеленый, и мне надо его затемнить, я захожу в HSB и тяну нижний ползунок влево, осветлить вправо. Так, с этой настройкой понятно Сверху у нас располагаются типы Это радиальный, линейный И четвертый, это у нас произвольный градиент Который тоже можно настраивать Он может настраиваться просто точками Которые вы можете перетягивать Или линиями Нажав на какую-либо точку Вы можете создать линию одного градиента Что достаточно удобно Таким образом вы будете создавать Непревзойденные новые градиенты Которые позволят украсить вашу работу чтобы выйти из настройки линии, вы нажимаете просто кнопочку Escape. Итак, с настройкой градиента мы разобрались. Теперь давайте посмотрим на следующие проблемы, которые могут возникать. Допустим, у нас есть фигура. Мы берем градиент и пытаемся к ней применить, но он не применяется. Как видите, курсор у нас выглядит как прицел, и возле него есть кружок перечеркнутый. У многих возникала эта проблема, и непонятно, как ее решать. А все достаточно просто. Нужно посмотреть на левую панель и увидеть, что здесь обводка находится на первом плане. Чтобы градиент снова работал, нажмите на заливку один раз, чтобы она встала на передний план. И теперь, конечно, градиент обратно применится. Так, с этим разобрались. Теперь вторая проблема, с которой сталкиваются люди. Вторая проблема – это, конечно, применение градиента на текст. Потому что если я сейчас возьму градиент и попробую применить его, он как бы применился, но как бы не применился. Что же сделать, чтобы градиент применился на текст? Для этого мы выбираем текст и нажимаем Ctrl-Shift-O, чтобы преобразовать текст в кривые. Далее мы выбираем инструмент «Градиент» и к каждой букве отдельно мы прожимаем наш градиент. Так, на каждой букве лежит градиент, но нам надо, чтобы он стал единым от буквы Г до буквы Т. Для этого мы зажимаем кнопку, левую кнопку мыши слева и тянем ее вправо. Таким образом, все 8, гради... все 8 градиентов, примененных на это слово, становятся единым целым. И последнее, что я хотел бы с вами сегодня разобрать, это второй метод. Создание градиента, не через настройки в левой панели, не через инструмент градиент. Для этого мы создаем два квадратика, две любых фигуры, которые нам нужны. При помощи двух этих квадратов можно создать еще одним способом градиент. Это могут быть любые фигуры, это могут быть буквы или еще что-то, неважно. Ну, конечно, если это буквы, то они должны быть преобразованы в кривые при помощи сочетания клавиш ctrl shift o Итак, не будем затягивать. Выбираем два квадрата. Выбираем инструмент «Переход». Жмем на левый квадрат, жмем на правый квадрат. И создается градиент. Плавный переход от черно- в розовый. Для его настройки мы переходим в объект, переход, параметры перехода. И здесь вместо оптимальные цвета мы задаем заданное число шагов. Таким образом, мы можем уменьшить число переходов. Итак, вот такой вот урок у нас получился. Надеюсь, вам было полезно и вы научились работать с градиентами. Всем спасибо за внимание. С вами был Бакомен Антон. Конечно же, не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Если видео вам понравилось, пишите комментарии, если что-то непонятно. Всем до новых встреч!